Всем привет! Есть ли люди одеяло, что всю землю укрывало, чтоб его на всех хватило, Да притом не видно было. Ни сложить, ни развернуть, ни пощупать, ни взглянуть. Пропускала б дождь, и свет есть, а вроде бы и нет. Да, удивительно интересно, что за одеяло такое, а ведь оно есть. И название у него тоже имеется. Атмосфера. От греческих слов атмос, что означает пар, и сфера – шар. Одеяло планеты состоит из воздуха толщиной несколько сотен метров. Получается, мы с вами живем как бы на дне гигантского воздушного океана. Воздушное одеяло – это океан, который состоит из смеси газов, азота, кислорода, углекислого газа и даже водяного пара и пыли. Атмосфера – это важнейшее условие жизни на Земле. Кислород нужен всем живым организмам, ведь в среднем человек не может продержаться без воздуха больше одной минуты. Атмосфера – это и броня нашей планеты. Сотни метеоритов, осколки астероидов, не долетают до Земли, сгорая в атмосфере. Луна, например, Испытывает настоящую метеоритную бомбежку, так как на ней нет атмосферы. Атмосфера рассеивает солнечные лучи, и они не так сильно нагревают днем поверхность Земли, а ночью наоборот. Атмосфера не дает планете быстро охлаждаться. Озоновый а экран атмосферы защищает все живые организмы от невидимых ультрафиолетовых лучей Солнца. В нижних слоях атмосферы, а точнее в тропосфере, образуются облака, ветер, звук. Атмосферный воздух проводит радиоволны, которые обеспечивают работу связи. А вот оно, одеяло нашей планеты, уникальное, единственное и неповторимое. Не нужно забывать и о том, что одеяло нашей планеты, каким бы универсальным оно ни было, очень нуждается в защите. Наше невидимое, легкое и воздушное одеяло становится видимым, когда в нем слишком много дыма. Оно обретает неприятный запах, нам становится трудно дышать. Заводы, фабрики, автомобили – основные поставщики вредного газа и дыма. Но и без них не обойтись. Каждый из нас может посадить дерево, а все вместе – рощу и лес. Берегите леса, ведь именно они – самые мощные производители чистого воздуха. Лес – это не что иное, как доктор нашей с вами атмосферы, нашего одеяла. Воздух в лесах насыщен кислородом и предельно очищен от вредных примесей. Берегите наше одеяло под названием атмосфера, ведь нас много, а оно одно единственное.